вот такое увлечение можно привлечь при помощи вашего увлечения таким образом я могу сказать что если у вас на горизонте никого нет и вам необходимо сделать так чтобы кто-то появился вам не нужно искать этого человека а вам нужно увлечься чем Увлекитесь собакой, стрижкой этой собаки, начните увлекаться своими детьми, в случае если вы одинокая мамочка, начните увлекаться каким-нибудь видом бизнеса, начните рисовать, писать, но пусть это не будет основной вашей работой, это будет приятным, очень хорошим увлечением, это может быть хобби, собиранием, коллекционированием, написанием музыки, танцами, пением в караоке, там, йога или там, фитнес или еще что-то, но это увлечение, оно должно быть приятным. Вот смотрите, чем больше у женщины будет увлечения, тем больше мужчин будет подобное к подобному притягиваться увлекаться этими женщинами.